Захожу на свой канал YouTube и захожу на мое втором видео. Сегодня мы будем из... Один лайк, одна подписка. удяй Время изменения комнаты. Пауним этих стоять плюс сосать Куда вы нахуй Без забор ой, зачем так пугать то? Что за хуй так происходит? Да, чё за херня? да, Еще за пиздец блять? Иди пять отсюда. Да и псукаем раз в рубашке. Чё вы скакать мотаешь правильно? Да, да чё вы тут пусите куда не надо? Да что там горит? Уйди! уйди. Итак вы спросите почему ты удалил всех ботов, ну просто они меня заебали, а если проще хотели чтоб у меня комп взорвался. Ну вот если досмотрели всем пока и вот вам и интро.